Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о жутком видео с названием The Sis Nosen или Didning Предупреждаю, видеоролик очень жуткий, и ни один скример не будет страшнее него. Если вы считаете, что вам не страшен ни один ролик, то послушайте отрывок из аудиодорожки со стоп-кадром. <звы> Считаете ли вы еще себя смельчаком? Поверьте, то, что на видео, страшнее стоп-кадра. си, Я думаю многих видео хотя бы напрягло, видеоролик невозможно смотреть с улыбкой смотря в экран. О том какой он страшный, говорить можно долго, но историю то вам надо рассказать. Видеоролики нам показывают девушку с серой кожей в столовой. За ней находится окно, за которым горит огонь. Девушка сидит за столом и неестественным голосом говорит непонятную фразу, Потом камера отдаляется, при этом на фоне играет спокойная музыка в исполнении фортепиано. На 46 секунде опять возвращается. Это начинается обратное проигрывание видео. Соответственно девушка поднимает голову и говорит фразу, которая стала заголовком к видео. Затем она закрывает глаза и видео заканчивается. Вы заметили, что я не назвал этот ролик смертельным файлом, это потому что это не просто мусор интернета, а короткометражный фильм Дэвида Эрла, который рассказывает якобы о смерти где ничего нет, и сколько бы не реверсировать видео, все равно девушка скажет Зессой сносом. Люди восхваляют этот фильм как пеняльное произведение, но вот вопрос, кто-нибудь оттуда возвращался? Как судить о том, чего мы не знаем? Люди, которые переживали клиническую смерть, то есть остановку сердца, но при этом организм еще жил, говорили, что все-таки что-то видели, коридор. Ну ладно, на философии загнул, но расскажу еще пару фактов. Видео было загружено впервые в интернет в понедельник, 3 апреля 2006 года в 7.53 утра на канал Дэвида Эрла. По московскому времени в 11.53. За столом сидит никакой не призрак и не гуманоид, а обычная актриса Лео перед вами ее фото в роли этой девушки. Кстати, вот что пишет про свой фильм Сам Дэвид. Из всех фильмов, которые я сделал, самый малоизвестный, возможно, оказал наибольшее влияние. Столова или ничего нет, мгновенно стал вирусным в дни, предшествующие Ютуб, с более чем пятью миллионами загрузок. С тех пор его посмотрели более 10 миллионов раз, и он обычно входит в любую десятку жутких или страшных видео или фильмов. Было невероятно увлекательно читать множество теорий заговора, написанных о нем, и наблюдать, как с течением времени он неуклонно набирает популярность, что по-моему, редкость для фильмов на ютубе. Фильм переворачивается сам на себя. Ровно в середине ролика фильм начинает двигаться в обратном направлении, и звук повторяется в обратном направлении вместе с ним. Персонаж произносит эти три слова задом наперед по мере продвижения фильма вперед, чтобы их можно было расшифровать в конце фильма при воспроизведении задом наперед. При зацикливании нет фактического начала или конца, и нет реального ощущения того, где на самом деле находится начало и конец. Это произведение было вдохновлено личным парадоксальным желанием эмпирического доказательства того, что на другой стороне жизни нет ничего. Я хотел стереть различия между двумя состояниями и заявить о парадоксе, показывая кого-то, кто возвращается из жизни или смерти, и отрицает свое существование, тем самым разрешая парадокс. Это наверное одно из уникальных разоблачений, так как это не смертельный файл, но много кто о нем слышал, но не все знают правду. Именно поэтому я делаю эти разоблачения, именно поэтому я перед вами говорю, что файл dimming, rumor zes, и сносом не является подлинным.